Олю давай, Оля Анатольевна, давай, Давай, давай, не, давай, не я отвиливай. Не отвиливай Чуть, я не но... отвиливаю, я просто прошу, что делаю. Вот. Да? А, в общем, я могу предсказывать, что, что, ну, что будет из этих предметов. Вот да. Вы сейчас вы знаете. В общем, вы должны, вы берете два любых предмета. и что? Ну, сейчас, все, не, во время просто фокуса. Давайте, а, подходите. Куда забирать, да? Здесь... Ну просто возьмешь. Нет, Нет возьмешь, выберешь. Нет, подождите, я еще не должна. То есть я пишу какое-то слово, вот, например, насчет этих примеров. Давайте Давай. еще возьмем. Не Ложку. Так, ложка, спички, мел, йо-йо да, да, йо, -йо угу. блокнот. Ладно, Ю Ю-йо а, ну, ну, ну, кто это такой? Это, это ручная, вот такой вот в э, спортмастере да, живет. А четыре ты пишешь. Вот эти четыре. Я, я написала одно какое-то ко да. ну, вот Выбирайте ну, три ну, любых предмета. Потому что четыре. Ну, ну, ну, ну хорошо. Что, химия, а ты выбирай не выбираешь? Что дальше выбирать? Просто вот так вот двигайте вперед. А ты смотришь, что я их разбираюсь. Ну давай отодвигаем. Вот так сюда. Дальше убираем его. Нет, остал. Так, осталось три предмета. Выбирайте два любых. Мы тоже убираем, да? Опять? Ложечка осталась. А. И выберите один из этих предметов. Один выбираю, один остается, да? да давай. А где? Смотрите, где что здесь написано. Вот, а тут написано белок. Вот так вот. Ха! Вот это да!